Кали-Юга или Золотой век? Что имеем сейчас? Наблюдая за событиями во всем мире, очевидно, масштабными шагами идет очистка пространства. Полностью соответствует описаниям времен Кали-Юги, представленным в ряде авторитетных источников. Время перемен всегда самое сложное. Верим, что здравый смысл и созидательные мысли и действия станут вскоре преобладающими. Действительно, это наш общий дом, и спокойствие в нем необходимо каждому. Мы продолжаем тему «Что повернет колесо судьбы?». Здесь простому человеку не разобраться в хитросплетениях созданной на земле жизни. Наука и общественность не ответят на эти вопросы. Поэтому мы проанализировали множество материалов из разных, на наш взгляд, авторитетных источников о переходном периоде от Кали-юги к Сатья-юги «Золотому веку». Маленькими фрагментами желающих ознакомим или напомним, что же прозвучало в разное время на тему смены космических циклов, чрезвычайно значимых для всех людей. Нужно наблюдать явления космические в связи с жизнью земной. Много сопоставлений будут очевидны. Можно прочесть в разных Куранах о сроках. Если ученые могут вычислять затмения и землетрясения, то другие ученые могут вычислять иные сроки. Переход от Кали-юги к Сатья-юги описан довольно точно. И тягость времени указана. Будущее человечества начертано в звездах. Переды упадка и расцвета народов следует за соответствующими конфигурациями светил. Был Вавилон, расцвел и пал. Был Египет, расцвел и пал. Был Рим, была Греция, тот же расцвет и то же падение. Также достигнут рассвета народы, ныне населяющие планету и современная цивилизация заменится другой, и истинная культура станет достоянием человечества. Век рыб сменится веком водолея. Но сейчас самая значительная перемена состоит в том, что Кали-юга кончается, и Сатья-юга заступает на ее место. Как бы ни упорствовали люди в своих отрицаниях, Каждый человек в той или иной степени зависит от своего гороскопа. Зависит от него и судьба народов. Необычайные падения нравственности, смута, столкновения и войны были предсказаны на грани слияния двух юг. Предсказания осуществились. Осуществятся и другие, говорящие о небывалом духовном рассвете и подъеме культуры. Человечество, являясь частью космоса, не может не подлежать тем великим изменениям, которые происходят в космосе. Свободная воля, карма и космические сроки обуславливают продвижение человечества в будущее. Когда наступали периоды благоденствия, они соответствовали циклическим срокам. Каждая юга накладывает свой отпечаток на течение жизни народов. Сейчас переходное тяжкое время от Кали к Сати-юге, и все земные события совершаются под знаком этого перехода. Нельзя ожидать, что он совершится безболезненно и мгновенно. Свободная воля людей и изживаемая карма прошлого вносят свои строи в ход течения эволюции. Новые энергии вызывают особое напряжение и нагнетение событий. Все подлежащее очищению и переработке должно перегореть и очиститься или стать космическим ссором. Решаются судьбы участников мировой мистерии жизни. Бесконечность эволюции ставит перед человеком совершенно определенные задачи. Во времени растут качества духа, заглохнет и злоба, и вражда. Пространственные токи сгармонизируются. Братство народов станет возможным. Трудно даже перечислить все преимущества новой эпохи. Где начало Сатья-юги? Это зависит от человечества. Сатья-юга суждена, но место и условия ее могут быть различны. Как говорила Елена Рерих. Продолжение следует. До скорой встречи!